Говоришь, хватит пить, хватит, хватит ходить по барам Все это деньги впустую в пустую в зенках Блондинки липкой, что на коленках И шот за шотом, ни жарко, ни холодно Кто еще там? Зашелся хохотом, зажегся так, что в пыли и копоть Уснул в саптире, я не ты ли? Нет. Никто не ведет меня так, как ты Не сдает платы, так как я Не идет тебе, как рубашка К делу такое дело никто не... Мессию, зато найдешь пару юбок, готовых сразу в такси и бананы на блюдок мешают виски твой спирнуть. Тебя есть дым, и немного огня, заряженный стробоскоп. И ты находишь меня на танцполе, осознавая, но сколько изныли под твои руки. Никто не ведет меня так, как ты. Не порты так, как я. Не идет к тебе как рубашка к делу такое дело. Никто не ведет меня так, как ты. Здесь полно воды, но одни среди топы на перенаштани.